Если АвтоВАЗ собрал большую пресс-конференцию по итогам 2022 года, то автозавод «Урал» опубликовал лишь объемистый пресс-релиз. Хотя миасскому производителю действительно есть чем похвастаться. Например, ростом зарплат на 26%. Средний доход завочан теперь составляет около 70 тысяч рублей. Притом уточняется, что самую большую прибавку получили инженеры, а с ними — технологи. Отдельную индексацию заслужили представители редких профессий. Что касается непосредственно автомобилей, то их выпуск ощутимо нарастили. В ушедшем году удалось сделать порядка 10 тысяч грузовиков. В 2023 году завод намерен увеличить темпы выпуска продукции, изготовив сразу 14 тысяч единиц, что выше показателя этого года почти на 40%. Какие модели дадут такую прибавку, производитель не уточняет. Кроме того, в Миасе ударными темпами идет реновация. На заводе сносят целые комплексы производственных цехов и административных зданий. Под снос идут исчерпавшие ресурс постройки сороковых годов прошлого века. Вместо одного из старых цехов появилось производство, где делают самосвальные установки и вахтовые автобусы. В этом году новую линию дооснастят современным роботизированным оборудованием. Также Урал построил новый испытательный полигон, на котором проходит обкатка автомобилей перед их сдачей заказчикам. Но самая важная задача — это организация собственного производства ведущих мостов и передних осей. На стендах сейчас испытываются 7 из 11 запланированных для дальнейшего выпуска модификаций. Другой амбициозный проект — это семейство полноприводных грузовиков для условий Крайнего Севера. За основу для этой сугубо гражданской машины инженеры взяли военный грузовик нового поколения «Мотовоз М». А еще уральцы хотят наладить сборку полноприводного двухосного среднетоннажника под индексом 4360. Он может перевозить до 4 тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко -Некст». У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо ресурс здесь применены сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Помимо стандартной версии уральцы разрабатывают и беспилотную, Но это, а также гибридный грузовик, перспектива точно не на 2023 год.